Всем привет, меня зовут Глеб и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам про новый мод, который можно смело назвать не только убийцей Пасита, но и всех остальных подсистем. Необычный вейп, который понравится большому количеству пользователей, так как такие размеры и такой обширный функционал ранее вместе не встречались. А речь пойдет о новом рыцаре с Mount Knight 80. С самого старта производитель предлагает 5 расцветок. Они отличаются не только окраской корпуса, но и разноцветными вставками на крышке. По размерам здесь все прекрасно. Мод высоту всего лишь 9 сантиметров. Внешне слегка напоминает мод Pasito. Данный форм фактор очень сильно понравился пользователям, поэтому производители решили не выдумывать велосипед и воспользовались старым добрым дизайном. В комплекте к моду идут два испарителя, один из которых уже предустановлен и USB Type-C для быстрой зарядки устройства. На лицевой панели разместился небольшой информативный экран, логотип компании и кнопки плюс и минус. Кнопка Fire располагается на боковой грани. Справа от информативного дисплея находится картридж. Крепится он на довольно мощном магните и специальной защелке. Объем картриджа внушительный и составляет аж 4 мл. Работает на испарителях на сетке, а при помощи небольшого адаптера возможна работа на испарителях для Смаунт посита Также есть возможность установить RBA-базу, сделанную специально для Night 80. В моде есть возможность регулировки обдува. Осуществляется все это при помощи специального кольца, в которое устанавливается дриптип. На противоположной стороне от дисплея разместился аккумуляторный отсек. Он рассчитан на один аккумулятор формата 18650. А на противоположной стороне от кнопки Fire в нижней части вейпа находится разъем USB Type-C. Максимальная мощность вейпа 80 Вт. Помимо классического режима Varivat, мод обладает режимами ТЦР, термоконтроля и байпас. Плата Ant чип умеет распознавать установленный испаритель и автоматически устанавливает рекомендуемую мощность. Еще один чип Bug Boost отвечает за стабильно высокую производительность даже при низком заряде аккумулятора. Троекратным нажатием на кнопку Fire вы можете переключаться между режимами, а при зажимании кнопок плюс и минус блокируются все кнопки управления. Имеется круговая настройка мощности, то есть вы всегда за один клик можете переключиться с 80 на 1 ватт и наоборот. Шаг переключения мощности 1,1 ватта. Подведя итоги, хочется сказать, что парни с Mount действительно проделали немалую работу при создании данной электронной сигареты. Они выпустили вейп, который обладает огромным количеством различных настроек и функций. Его можно использовать и как вейп на сигаретной тяге, и как кальянный вейп. А при желании можно установить RBA базу и впихнуть в нее любой coil, даже алин. Лично я рекомендую данный вейп всем без исключения. Если вы только начинаете парить, этот вейп отлично подойдет вам как первый девайс. Если вы заядлый парильщик, то возьмите этот мод и используйте его как второе дополнительное устройство. Поверьте, вы будете счастливы. Спасибо за просмотр, с вами был Секрет Нетбай и до встречи на нашем канале. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.